Товарищи, даешь ВДНХ в каждый дом, пусть советы знают, чем должна гордиться страна. Социалистическая сеть, Инстаграм. От каждого по селфи, каждому по лайку. Я давно мечтал купить чехословацкий сервант, но никак не мог его найти. Но благодаря странице Инстаграм вот этого товарища я смог его получить. Советую вам подписаться на него, а также посмотреть его аккаунт я советую Комитета государственной безопасности на предмет спекуляций. Гнать таких в шею спекулянтах нужно в черный список. Хочешь узнать, как я заработал на этот автомобиль? Спорт-плато 5 к 306. Не знаю, что такое, но звучит круто. Хочешь узнать подробнее? Ссылка в описании профиля. Рискуй, товарищ. Все получится. Девчонки, есть свободное время на парк билета. Ламинирование и покрытие лаком в подарок. Снимай свои эстетические юморески или вайны. Like a ball. Пионеры, дети, Большой выбор художественно-изобразительных средств для самовыражения. Бумеранги и инстаграм-истории. Всем привет! Вот закончилась смена на заводе. Мы выполнили план. Круто, Круто настроение, водушевленное. Всем мир, трудмай! Большое разнообразие фильтров для Инстаграма. Солнечная Ялта или Коммунистик. С ними ваши фотографии раскроются по-настоящему. Наши люди в Твиттер фото не выкладывают. Пролетарии всех стран. Взаимный лайк и подписка. Социалистическая сеть Инстаграм. Нет горизонтов, которые мы не завалим. Каналы с тупыми роликами! Долой! Без и животине! Бой! Бой! Бой! Дефицитные времена на Ютьюбе! Мало бедноты! Подпишись на громкие рыбы, товарищ! И ты! Ежели с подпиской решил не торопиться, то посмотри клепец наш, а застрявший в зубах горячится!